Российское телевидение Ватные шоу, лживые сюжеты, продажные журналисты Казалось бы, что может быть хуже? Добро пожаловать в тренды ютуба Любимый инструмент нашей власти для дискредитации любого вида оппозиции Давайте же смотреть, на что уходят наши налоги. Хорошо ли ты знаешь своего президента? Первое видео, которое нас встречает 1300 подписок, второе место в трендах Всем привет, я Иван Лебедев. Недавно я узнал несколько интересных фактов о Владимире Путине, и мне стало интересно, насколько вообще мы хорошо знаем нашего президента. Ну что, проверим. Поехали. А кто исполняет эту песню? Маршал, что ли? Маршал, конечно. Да. Он не маршал, он генералиссимус. Генер генер а он, он самый главный. Правда? Я... Да, да, да. Да. Маршал, генералиссимус, командир, отец народа, спаситель мира. Как бы еще сильнее подлезаться? Кого Путин называет Ватиком? <свят> не знаю. Сколько эклеров Путин съел наспор со своей классной руководительностью? Второе место в трендах. Сколько клеров вам может сесть? Мы запустили уникальный опрос. Да, не поспоришь, опрос прямо блещет уникальностью. Я считаю, что в вопросе были затронуты самые важные темы и подняты самые важные вопросы. И именно это, на мой взгляд, должен знать каждый гражданин о своем президенте. Вообще, если серьезно, если от достижения страны, там, в сфере экономики, медицины, образования и так далее, нечего сказать, то начинается вся эта болтовня, великие цитаты, спорт, то есть продвижение культа личности. Но если бы все ограничивалось этим... Если бы. Федеральное агентство новостей. Самое главное из недели предвыборной гонки. На этой неделе закончился январь, а с ним и первый полный месяц предвыборной гонки. Поэтому подведем итоги последних 7 дней для каждого из кандидатов. Начнем с главного кандидата Владимира Путина. Кто решил, что он главный? Почему агентство новостей проявляет симпатию к одному из кандидатов? 29 января президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля. Также в среду президент России встретился с олимпийцами. Также Владимир Путин в рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону посетил завод Россельмаш, где пообщался с работниками предприятия. Во время общения с работниками предприятия он отметил, что на сегодняшний день есть возможность для снижения стоимости бензина. Но делать мы, конечно же, этого не будем. Поскольку ее уровень связан с ценой на нефть и уровнем акцизов. О, а мы это думали цены зависят от уровня вашей наглости. Ну, по крайней мере, так было последние 18 лет. Посещая одну из московских школ, Жириновский вступил в спор со школьниками, беседуя о патриотизме и своих конкурентах. Критиковал он в первую очередь Ксению Собчак. Надо же! Теперь главным конкурентом Жириновского стала Ксения Собчак. Ну, если учитывая слова Собчак, что выборы она выиграть не собирается, то все становится на свои места. Куклы Путин великолепно отрабатывают свои роли. А вот кандидат в президенты России Григорий Явлинский Решил приобщиться к высоким технологиям. Правда, в своем стиле. Политик сравнил модную нынче криптовалюту с самогоном в советские времена. Это главное, что стоило выделить из его предвыборной кампании. А вот Ксения Собчак сидеть без дела не собиралась. Да, попиарил с Грозным, слетел на Бали, заявил, что не выиграт выборы Как и подобает настоящему кандидату Кандидат в президенты России от партии Роста Борис Титов Кандидат в президенты Российской Федерации от Российского Общенародного Союза Сергей Бабурин Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин Знаете, уже рассказывают про седьмого кандидата, то есть предпоследнего А я все еще не вижу Грудинина То есть они пытаются максимально его одолеть, даже на последнее место его поставили при том, что на сайте предварительного голосования, мой президент РФ, у него 80% голосов. Это выглядит просто жалко. А вот олигарх-коммунист Павел Грудинин... Лучше начало. Какие же вы продажные мрази. Все, что хочется сказать. Совсем не палитесь. На этой неделе чуть не лишился своего помощника. Николай Мишустин задержан был сразу после выступления перед избирателями в Уфе. Он набросился на одиночного пикетчика, который стоял возле входа в отель с плакатом с надписью «Олигарх для России крах, олигарх халуй Америки». Ну короче, поставили очередного олаха за 500 рублей, лишь бы создать иллюзию, что народ против грудина. Кстати, оригинальности власть не блещет. Давайте теперь каждого настоящего кандидата будем называть агентом США. Народ же тупой, народ поверит. Несмотря на то, что кандидатуру Навального уже сняли в цике, его все равно продолжают бомбить всякими бессмысленными роликами с богим юмором и полным отсутствием фактов. Прям чувствуется, сколько неприятностей им приносит Навальный, даже не баллотируясь президенты. Привет, это Навальный, детсадовцы и ясельники, братьев от компьютера, музамус. Муза, это обычно его. Но я уверен, режим жуликов и в вашем городе навязал свою волю детским садам. <с determination> <сесс> <сесс> <сесс> <сесс> не, я даже не знаю, как это комментировать. Они пытаются ограничить его раскручивание, ведь если он наберет слишком много соратников, им это может обернуться большими неприятностями. Я про повторение болотных митингов. В последнее время Грудинин начал терять своих приближенных лиц. Почему так происходит? 22 декабря 2017 года, за день до выдвижения Павла Николаевича в качестве кандидата в президенты Российской Федерации от партии КПРФ, Сергей Удальцов дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором он восхваляет Грудинина и считает его достойным кандидатом. 15 января 2018 года Удальцов подписал бумагу, что он является официальным представителем кандидата. С этого момента все больше компрометирующей информации начало всплывать о Грудинине, против которой не было аргументов. Офшорные счета, продажи земли совхоза, Любимая тема пропагандистских СМИ – заграничные счета Грудинина. 25 миллионов рублей в иностранном банке. Вот только откровенный дебил откажется от него на выборах из-за этой причины. Грудинин – владелец и директор предприятия с оборотом 2 миллиарда рублей. Как вы думаете это обращение к аутистам Слайфа и прочим лже-СМИ? Является ли нонсенсом 25 миллионов рублей у крупного бизнесмена с огромными доходами? А? Если человек честно заработал деньги? Хоть 100 миллиардов рублей. Он имеет полное право вводить их куда угодно, лечить кого угодно и тратить на что угодно. Совсем другое дело, что эти счета должны были быть закрыты. И тут у меня вопрос к ЦИКу. А почему вы не выявили их раньше? Почему вы не занимаетесь своей работой? Счета в банке, а тем более в заграничном, не закрываются по нажатию одной кнопки. Это долгая муторная работа с переводами, документами, согласиями и так далее. Так что претензии к его счетам это полная чушь и всего лишь инструмент для его дискредитации. Спустя 10 дней после подписания Удальцова бумаги по официальном представительстве, он сделал заявление в своем твиттере, что произошла техническая ошибка. И на самом деле он собирался стать представителем партии КПРФ. Но какая техническая ошибка может быть в официальном документе, который Удальцов подписал лично? Выходит, что никакой технической ошибки не было, а Удальцов просто решил сбежать от своего решения. Я вам сейчас перефразирую то, что он сказал. Итак, внимание. Удальцов решил сбежать от Грудинина. И поэтому... Он стал доверенным лицом партии, которая Грудина и выдвигает. Какой гениальный ход. Насколько отбитым маразматиком надо быть, чтобы сделать такие выводы, я не знаю. Короче, Удальцов был доверенным лицом Грудиина, а теперь стал доверенным лицом от партии. Ну то есть он будет немного другие задачи выполнять. Вот и все, по сути, ничего не изменилось. Кстати, жена Удальцова тоже доверенное лицо Грудинина и никуда не ушла. Молодые коммунисты. Надеюсь, хоть вы ответите, наконец, почему же в штабе Грудинина произошел развал. И почему об этом никто не знает. Давайте послушаем. последнее время уверенность членов команды Грудинина в своем кандидате резко пошатнулась. Доверенные лица начали от него отказываться. А, повторюсь, удальцов ни от кого не отказывался. Кстати, по-моему, видео звучит тоже же утырок, что я озвучил в прошлое. Вам не кажется? Кто же будет следующим? Например, Юрий Болдырев, который является известным общественным деятелем и представителем постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России. 22 декабря 2017 года, на Втором съезде Национально-патриотических сил России, Юрий Болдырев был выдвинут в качестве кандидата на пост президента, а Павел Николаевич на пост премьер-министра. Но 23 декабря место Болдырева занял Павел Грудини. Как так вышло? Как же так произошло? А произошло все просто. Болдырев не выдвигался от КПРФ как кандидат. После первого тура голосования, большинство голосов набрали Грудинин и Болдырев. И потом, по всем нормам и правилам демократии, был проведен второй тур, где выиграл Грудинин. Болдырева не выдвигали как кандидата. Даже тут умудряются наврать. Но не менее интересно, почему Болдырев не покинул команду Павла Николаевича после такого фиаско? После какого фиаско? Зачем ему покидать? Он в команде будущего президента, вы о чем? На самом деле, Юрий Болдырев по своей натуре очень похож на Грудиня. Отказ от собственных убеждений... Когда такое было? Переход из партии в партию, лишь бы оторвать себе лакомый кусочек пирога. Переход из партии в партию, во-первых, это право каждого человека. Во-вторых, на это могли быть причины, споры, отличия, убеждений и так далее. Грудинин с 2010 года успел побыть единороссом, подружиться с Жириновским. Жириновский просто посетил его совхоз, причем тут дружба. И стать настоящим коммунистом. Ну как настоящим, сколотить состояние и увести часть денег за границу. Повторяюсь, он бизнесмен и на своем бизнесе заработал деньги. Деньги, с которых государство получило нехилый налог. Эти деньги он может выводить куда угодно. Ничего противозаконного в этом нету. Если присмотреться, то с каждым новым интервью Павла Николаевича Болдырев все больше смотрит в пол, менее активно вступает в дискуссию и сводит свое участие к минимуму. Не менее важная часть всего этого маразма это комментарии. Обычные зрители, много подофигев от просмотра видео, Спускается вниз, чтобы посмотреть, а что же думает народ по этому поводу. Тут его встречает бурное обсуждение, лайки, дизлайки, споры и так далее. Объединяет их всех только одно. Они все почему-то против Грудинина. И естественно, человек, который ничего не подозревает, начинает терять доверие к кандидату. Ведь не может быть, что против хорошего кандидата столько плохих отзывов. Но не все так просто. Давайте откроем любой комментарий. Любовь Кудрявцева Казалось бы, обычный аккаунт. Давайте даже проверим фотографию на оригинал. Как видите, нигде больше такой нету. Но главное не это. Идем во вкладку «О канале». Видите дату создания 21 октября. Запомните ее. Теперь закрываем этот канал и идем к следующему. Также открываем вкладку «О канале». Видим 21 октября. Идем следующий. Денис Решов. 21 октября. Следующее. Женька Антра. 21 октября. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Чтобы это не понять, надо быть совсем отбитым. Короче, если под политическими видео вы видите каналы, созданные 21 октября, либо, по моим наблюдениям, 24 и 28 января, то можете быть 100% уверены, что это боты. Тут во вкладке обсуждения можете передать им привет от меня. Не забывайте подписываться на канал. До выборов осталось чуть более месяца, и многое нам предстоит обсудить.